Ну, бога с посадки Вон, до соседних домов что ли Стрелковка, стрелков я здесь я понял там не слева с туда одиночный очень сейчас пойдем. так одиночный Хорошо. Да 3-4 и вправо. -4. Еще один. Четвертый, давай, еще Ну что там, корректирует? абдуллы запроси разрыва видно да, да. Не прошло и полтора часа, блядь. Ну, блядь, сейчас грязну еще. Что по адресу спросить? Что там хорошо видно? Прям разрывы, да? да. Сейчас.